Привет меня зовут на канале Заблокир. Э, в Сибири снег да хуя, э, но он нихуя не лепит. И э, я решил поучаствовать в конкурсе от сливки шоу, что кажется снеговика. Сейчас мы навалим кучу снега, потом зальем это все водой, чтобы он хоть как бы лепиться начал и э, будем формировать нашего снеговика сейчас мы делаем э, первый шар и сейчас э, ну, конечно не сейчас а вот сейчас мы притап и будем запшикивать наш первый шар Обычной водой, чтобы наш э, шар хотя бы как-нибудь стоял на месте А ну Нажмешь? Ну у тебя шла видеозапись так Ну сейчас вот на квадратик нажать, у тебя красная точка горела. На точку надо было красная. Ну, я нажал. А. Идем. Давай вырежешь это, потом, Давай выключи. Надо. Давай выключи. потом выключи. вырежешь. Потом вырежешь. Что я несу, сука, каждый год одни вопросы Что я несу, я сводился, несу под носом И везу вам на оленя, чтоб вопросы сняла Кушать целую от половинки мало Антидепрессанты, подари мне Санта Подари мне Санта, антидепрессанты Антидепрессанты Опять же повторюсь, с них нихуя не липится, но мы как-то лепим. Пятый день постройки нормализовалась у нас теперь температура. Сейчас в течение пяти дней мы разрабатывали технику постройки нашего снеговика. Сейчас мы начнем лепить нашего снеговика. Для этого нам понадобится две тарелки и лопата. У меня это обычная лопатка. И, конечно, линейка для измерения нашего снеговика. Расстаём нашу. Ставим. Ставим. Присыпаем наш пакет. Немножко, чтобы не Одеваем перчатки. Перчатки, это самое главное у нас в Сибири, чтобы нет мертвых наших рук. Сейчас загребаем вот так наш снег. Будем, будет очень что будет дешевле. Трангуем хорошо. Наш Я скрываю вот половина готова. Сейчас. Давай! Сейчас опять земным. Хорошо, то румлый. Не жалею, дорогу! Сейчас снимем, но спирт Деваем перчатки, переворачиваем и ставим вторую часть нашего снежка. Стороним сейчас второй шарик, потом также сорить. Мы сделали вот таких четыре колобка, потому что один у нас, как вы видите, Чуть-чуть развалился. Один катается, потому что мы подумали, что э катая наш шар, мы укорепим его. Но не знаю, как будет дальше. Будем потом ставить наши шары друг на друга, потом обливать их водичкой. В период как делался этот снеговик делался, и вот этот самый главный снеговик. Но кроме этого еще вот этот снеговик слепился. Но этот снеговик у нас не получился, поскольку мы хотели вырезать из него нашего снеговика. Но как видите, кто-то по нему попрыгал, и нам пришлось вот эти два слепить снеговика. Кстати, вот наш штатив, на котором вы смотрите этот видеоролик. Будем красить нашего снеговика вон того, а не вот этого. Вот этот снеговик строился так же, как и указанный ранее. Ставим наш таки, и кстати, наш штат. Снеговик будет черного цвета. Папа, можешь? краска красила наших снеговиков, надо заболтать. Итак, будем заболтывать все еще пять баклажек. Приступаем. И, как говорилось в конкурсе, вот такая морковище. И да, мы вот так будем вставлять шутка. Антидепрессанты, подарили санта, подарили санта, антидепрессанты, антидепрессанты. Да, конкурс такого снеговика еще за два года и не было. Мы первооткрыватели, первопроходцы. Ну сейчас мы просто про пикол Юрий Янифа нам не говорил, какое место обязательно оставлять либо вверх, либо вниз. Ну извините, конечно, видеоролик будет э, с дисклеймером в 18. Мы пока вторично. Entendi я говорю 30 сантиметровой линии. 17 плюс готов Меня. Что я несу, сумка каждый год одни вопросы Что я несу. я свои усы несу под носом, Я везу вам на оленя, Что вопросы сделала, а вот Души целую ценой половинки мало Антидепрессанты, панорами, мне Санта, панорами, мне Санта, антидепрессанты.